Omnamo Bhagavateva Sudevaya мы читаем Шримат там первая песня, 14 глава, стих 30. Раджимна сарва нам, сукам асте гамбира райо нирдуда, вадите бхагаван So you can read the Okay, thank you. Uh, как подживает Продюмна, великий военачальник из семьи Вришни. Счастлив ли он? Счастлив ли они? Рудха, полная экспансия личности Бога. Комментарии его божественной милости, Чебок, с Свами, Шива Прабхупады. Прадюмна и не рудха, экспансия личности Бога, и потому они тоже относятся к Вишну -таттвам. Два раки Господь Васудева занят трансцендентными играми вместе со своими полными экспансиями Санкаршаной, Каршаной, и Анирудхой. И каждого из них можно называть личностью Бога, как в этом стихе говорится о Анирудхе. Ом магьянате мрандасья генанжна шалакая чаксур маха ванчакопата рубьяс чакрипасандубая вача патитанам паване био чайтанья Sriatwaitaga Data Srivastadigor Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare So uh, I think it's Maharaj Yudastia is talking to Arjuna. Arjuna has come back from Dwarka. Махараджи разговаривает с Арджуной, и Арджуна вернулся из Двараки только что. Арджуна so uh, вернулся из Двараки, um, общаться с Господом Кришной. Uh -huh. and, uh... The Арджуна, он был очень близкий спутник друг господа Кришны, они были очень тесно связаны с друг с другом и с пандавами. So Arjuna came back after a long time. And had many for him. И Арджуна он вернулся из своего путешествия, да, и из своего долгого путешествия. Махараджидхиштхира у него было много вопросов к Арджуне. he could sense that something is not right, that there's some very и Махараджи он мог чувствовать, что что-то не так, что какие-то неблагоприятные предзнаменования начали приходить. There were many omens by И Махараджи Дхиштхира, он uh, видел какие-то неблагоприятные знамения. So About the different devotees who live there in Dwarka. И когда Арджуна вернулся, то Махарашит Хишчи расспрашивал у него о разных преданных, которые живут в двараке. И в сегодняшнем нашем стихе спрашивается об Анирудхе и о Праджуме. И в комментарии Шивапрапада объясняет нам, что Нирудха и Праджумна являются Вишнутатвами. И Вишнутатва значит, что они находятся на одном уровне с Верховной Личностью Бога. У Верховного Господа есть много различных экспансий. Как упоминается в Брама Самхите, что у него есть бесчисленное множество различных форм. И Господь распространяет себя сначала в Балараму, а потом из Баларамы исходит Санкаршана. И вместе с Санкаршаном идет Васадева, Праджумна и Анирудха. И преданные не чувствуют большую радость, слыша об играх различных форм Господа, и также эти формы участвуют в играх Кришны, когда Он приходил 5000 лет назад. Not only did 5,000 years ago, but Sankarshan, И они составляют Chaturvyuha, um, которые являются вечными формами Господа. И like в духовном they come also in the world. и в духовном мире эта четвервиуха она исполняет различные разные функции и также в материальном мире когда они спускаются сюда приходят. So и мы знаем, как пришел Прадюмна, он родился как старший сын Кришны и Рукмини. И первый сын Прадюмны, самый старший, был Анирудха. So, these, uh, two personalities, Pradyumna and Aniruddha, along with Vasudev and Sankarshan, they came in the Treta-Yuga, Vasudev became Lord Ramachandra. And mm. Pradyumna and Aniruddha, um, sorry, please, I'm I I, I, a bit confused with the names, Pradyumna and Aniruddha. Радимна и не Васудева и Санкаршана. Васудева в третью югу приходил как Господь Рамачандра. И Санкаршан пришел как Лакшман. And and и Барата Госп... they are, they are uh, и, и Шатрудна, братья Рамачандра, они являются Прадзюмной и Анирудхой. So, и они являются вишну Верховной Личности Бога. Just like так же как Господь Баларама, он не отличен от Санкаршаны. So the four members of the of Yuhha, they are all и вот те, кто составляют эту uh, четвервьюху, они являются вишнататвой. Они не обычные живые существа, необычные люди, да? So, и Господь Рамачандра все время находился вместе с Лакшманом, который является Санкаршаной, вечным слугой Господа. Yeah. So, и Господь Рамачандра является Верховным Господом, и его трое братьев также являются Господом, но они входят в настроение слуг. Между ними нет никакой зависти, злости. Они счастливы видеть, как Господь Рамачандра занимает верховное положение, и они счастливы служить Ему. Точно так же, как Лакшман, он был счастлив служить Господу Раме, не чувствуя при этом себя как-то униженным или какой-то зависти. Точно так же мы видим, как Господь Баларам служил Господу Кришне. И при этом Господь Баларама, Он также является Верховной Личностью Бога. Но are... no, в Кали-югу Господь Кришна приходит как Шри Читани Махапрабху. И Господь Баларама приходит как Господь Нитьянанда. И Господь Нитьянанда всегда служит Господу Читанию. И Господь Нитьянанда, он счастлив, служа Господу Читанию. Здесь нет никаких плохих чувств или какого-то духа соревнования между ними. Rather, there's a mood of perfect cooperation and harmony. Там существует совершенный дух взаимодействия и гармонии. So that is the spiritual world. That is Таков дух духовного мира. Там всегда царит умиротворение и гармония. Но в материальном же мире всегда существует конфликт. As being -different from the Supreme Lord. И мы видим различные Лилы, продюмные, Нирудхи, как они устанавливают свое положение Верховного Господа, ну, где они -про -про -про проявляют себя как Верховный Господь. Господь Рамачандра и Лакшман они были отсланы в ссылку в изгнание вместе с супругой господа Рамы Ситой. И Лакшман оказывал чудесное служение Сите и Раме. So и такова природа духовного мира. Она полностью противоречит духу материального мира. Люди могут быть счастливы, просто находясь в положении слуги. Мы видим, как пройдемные Анирудхи, они также наслаждались, как Верховный Господь. The, the Aniruda, uh, мы можем видеть лило, да, Анирудхи, как он был uh, украден из Двараки, похищен из Двараки. One, one, the, one person named Uh, одна такая личность, как Читролекха, пришла в Двараку. это uh, она, извините. И она пришла ночью. So, The daughter of, uh, Banasura. Uh -huh. И четырелетка пришла в двороку и um, выкрала Анирудху к себе в, в, в, в дворец, где она жила вместе с дочкой Банасуры. So и дочку Банасуры звали Уша. So и Уша жила с Читролекхой, и, та и также там жили другие еще женщины, и они очень себя прекрасно чувствовали в компании друг друга. So when, happened, Уша, sleeping, и однажды ночью Уша, пока миссия спала, она увидела сон. And in her dream, she saw this young man. И в своем сне она увидела молодого парня. И в своем сне um, ее обнимал этот молодой мужчина. И в своем сне она начала говорить с молодым очень сладкими словами. И в этом сне она начала разговаривать очень эм, такими теплыми речами с этим молодым парнем. Who heard? Sorry, I couldn't recognize the word. The lady who was staying ah. there uh -huh. with uh, there was another lady who was When Usha began to talk to herself, yeah. uh -huh. could hear yeah. uh -huh. и uh, эта женщина, девушка, которая с ней находилась, yeah. да, она услышала этот разговор во сне um, Уши. And И Читралекха она поняла, что Уши приснился молодой парень. Но Уша еще не была замужем. И у нее никогда не было никаких отношений с каким-либо мужчиной. Но в ее жизни у нее были какие-то отношения с молодым парнем. И Читралека спросила у нее кто этот парень, о котором ну, кто тебе приснился. Уша so сказала, я не знаю, но он был очень симпатичный молодой парень и у четверолеха обладала мистическими способностями она могла рисовать различные портреты разных людей и четралека она рисовала различные изображения полубогов и спрашивала Уши, это он, это он, и Уши говорил, нет, это не он. И она затем рисовала различных царей из разных регионов Вселенной, из разных уголков Вселенной. Men, dynasty, И после того, как она нарисовала различных царей, она подошла к царям династии Яду. So и когда Четралека нарисовала Кришну из династии Яду, то Уша сказала: "Ну нет, это не он, но он не сильно, тот не сильно отличался от Кришны." So then, then, uh, the artist, she drew another picture. И затем son нарисовала сына Кришна она нарисовала прою so it was quite a shock for uh, the different people there to see to see these pictures of the different men. They were surprised. Mm, и ну, все были очень удивлены uh, увидеть эти изображения и когда она нарисовала изображение проюна сына Кришны то уша она начала стесняться но она, она сказала, что это не тот, кто был в моем сне, но он очень похож. И потом она нарисовала изображение Анирудхи, который был сыном Прадюмна. И затем Уша, она покланялась, и она покраснела и сказала, что да, это был парень из моего сна. So Usha, said, right, и Читралека, которая была подруга Кришны, она сказала, хорошо, я пойду и доставлю его к тебе. Четролекха обладала мистическими способностями, она могла передвигаться по воздуху, летать. So to to и And она she смогла... She uh, и Четролекха, она полетела в дварку, там, где, uh, в дворец, где жил Анирудха. Uh, и Йога Майя все так устроила, что Чатрилекха смогла войти в дворец. Но на самом деле все дворцы Господа Кришны, они были очень хорошо защищены, и стража была очень хорошая. Секретность была очень все так устроила, что Уша, она смогла войти в этот дворец. Но Йогама все так Find the room in which was resting. и она смогла найти комнату где отдыхала нерудха so, Aniruda, asleep, и пока не спал она перенесла его во дворец где Уша жила и Уша была дочкой Банасуры, который был очень могущественный демон. Banasura would not allow his daughter to mix with any other men. With any men, she stayed in the palace. She had their own palace area where she stayed with other ladies, and there were no men there. И Банасура никогда не разрешал uh, уши находиться в обществе каких-либо мужчин. Она всегда жила в своем дворце в окружении женщин. несмотря на то, что он был демон, он хотел сохранить целомудрие своей дочке. Мы можем такое заметить, что кто-то может быть очень демоничный, греховный, но он все же очень обеспокоен тем, чтобы его дочка сохранила целомудрие. И в Бонасуру была такая особая территория, где жила Уша с другими женщинами, и никакой мужчина не мог там находиться. But но Четролека она смогла перенести Анирудху, чтобы тот был сушей. So, Анирудда, came, became, Когда Анирудха проснулся, он обнаружил себя в обществе очень красивой молодой девушки. И они, естественно, стали очень хорошими друзьями, они наслаждались, находясь в обществе друг друга какое-то время. Никто не знал, когда Анирудха находился с этой молодой девушкой Ушей. И одна молодая, одна женщина, которая находилась с, с ушей она могла увидеть изменения в, ей, в ней. She она ну, могла увидеть, что уши больше не является той же как бы целомудренной девушкой, как раньше. So, actually, call, мы можем увидеть, что это была такая мадхурья раса с Анирудхой. And just like Lord Krishna enjoys Madhurya Rasa and He enjoys the Madhurya Rasa outside of marriage, more than in marriage. So in the same way we see Aniruddha also having some Madhurya Rasa here with this young lady Usha. Точно так же Ани наслаждался этой Мадхури раз, находясь вместе с молодой девушкой ушей. Когда женщина увидела эти изменения в уши, она сказала это ее отцу и сказала, что ты должен о ней позаботиться, о своей дочке. So there, когда он пришел, он увидел, он был очень удивлен, и когда он пришел, он увидел свою дочку, находящуюся в объятиях Анирудхи. Он был просто в шоке, когда он увидел, что у Уши есть какие-то отношения да, с другим парнем вне брака. И он мгновенно захотел просто взять под стражу этого молодого парня. И Анирудха, точно так же, как Господь Кришна обладает всеми достояниями Кришны. Bhagavan, so also, И точно так же, как Кришна является Бхагаваном, Анирудха обладает также всеми качествами Бхагавана. Была великая битва, армия Банасуры, она начала наступать на Анирудху. But, but this, uh, Anirud, mm, Анирудха вступил в великую битву с Банасурой. И Банасура был очень сильно сбит с толку, Он видел, что Анирудха, он великий воин, он кшатрия. И Банасура также был великим кшатрием. Он был очень могущественный. У него было одна, like yeah? yes. yeah, yeah. одна тысяча рук. Of of arms, И так как у него было тысяча рук, иногда он хотел раскрошить вдребезги горы. Lord Shiva was very pleased with him. И он смог удовлетворить Господу Шиву, так как танцевал для него и подыгрывал на барабане. И Господь Шива был в экстазе, танцевал. И Господь Шива был очень благодарен Банасуре, и он предложил ему свои благословения. И Господь Шива сказал ему, что когда у меня будут какие-то трудности, то приходи и сражайся на моей стороне. И так случилось, что Банасура он смог победить да Анирудху и арестовать его. И он закинул как бы арестовал Анирудху и поместил свою тюрьму его. И эти новости были донесены в Двараку и рассказала это Нарада Муни. And when Narada Muni told Lord Krishna, then Lord Krishna ordered, then we will take the whole army, we will go there and we will fight and we will get Aniruddha released. Uh -huh. И um, Нарадамуни рассказал об этом Кришне, и когда Кришна узнал, он сказал, что мы будем сражаться и освободим Анирудху. So и была большая битва, и Ганеш, Картикея, они сражались на стороне Господа Шивы. People, came, friends, и Кришна вместе со своим сыном Праджумна и его друзьями, и также другими людьми, um, они все вместе сражались на стороне Кришны была очень Lord Shiva длительная... И была очень великая битва, где Кришна сражался с господом Шивой. fighting against Krishna. Господь Шива является великим преданным Господа Кришны, но uh, так устроила Його Майя, да, что Шива сражался против Кришны. И у Господа Шива было особое оружие, называлось Шива Двара, которое могла просто сжечь все. Но Господа Кришны была Вишну Двара оружие, которое могло uh, все превратить в лед, ну, все заморозить. So, и когда Господь Шива пытался все все сжечь, то оружие Господа Кришны все замораживало. So И оружие Господа Кришны всегда побеждало. И, ну, как бы, холод, uh, Вишнадвары всегда поглощал uh, жар Шивадвары. So in, in way, to to И, в конце концов, Господь Шива, Он uh, предался Господу Кришне. Но Банасура продолжал сражаться, и Кришна, он должен был отрубить все его руки. Но Банасура не Банасура, Prahaj Maharaj's grandson is Bali Maharaj. And Bali Maharaj's son, one of Bali Maharaj's sons is Bana Sura. Bana is the oldest of Bali Maharaj's 100 sons. So Lord Krishna promised he would not и Кришна он пообещал что он не убьет никого из uh, тех кто был в роду прохлада махараджа потомков в прохлада маара и так как Банасура он, он был в роду Прохлады Махараджа, да, то он был потомок Прохлады Махараджа и Кришна не убил его. И что же он сделал? Он обрезал все ему руки, оставив только четыре. And he told him... И он сказал ему, иди и находись все время с Господом Шивой, с Господом Шивой будь его спутником. So и таким образом, Бханасура стал смиренным, когда Кришна победил его и обрезал ему руки. И было так устроено, что Ушу отдали в жены Анирудхи. И они были в жены Анирудхи. И уши Анирудха, они были отнесены вместе с их преданным в Двараку. И такая вот история рассказывается Шукадева Госвами и Шримад Бхагаватам. И мы можем понять трансцендентное положение нерудхи. His pastime with Usha is Madhurya Rasa. Его, э, Madhurya, Rasa, Madhurya Rasa. Initially, they were not married. So they mm -hmm. were enjoying the relationship without marriage. Later on, they were married. И вначале они наслаждались отношениями, не находясь в браке, но затем они поженились. So, Uh -huh. И Анирудха находится в Четверьюхе, и его положение uh, также равно положению Господа Баларами Вишнутатве. Вишнутатва Вишну значит, что они находятся на одном уровне с Вишну, но они также отличаются от Вишну. Один Верховный Господь распространяет Себя в различные формы. Says, like that, that, that как сказано Браме Самхите, что один Верховный Господь распространяет Себя во множество форм. So, Ani, uh, Aniruddha, Pradyumna, they're all Vishnu-Tattva, and the toasty leaves can be offered on their lotus feet. Uh, Anirudha, they are tattva, can, uh, one with the Supreme Personality of Godhead, Svayama Bhagavan Krishna, but at the same time they are different from Him. Они, являются, они находятся на одном уровне с своим Бхагаваном Кришной, но одновременно они отличаются от него. We see the Lord in many ways to Мы можем видеть себя, как Господь распространяет себя в различной экспансии да, и проявляет разные качества. Как Господь Капила, он обучает санки йоги такой философской системе. И когда он приходит как Господь Парашураму, он убивает царей 21 раз. Он проявляет качество рыцарства, такой силы огромной. И когда он приходит, как Господь Баларама, он проявляет свои привлекательные качества, свою красоту. So try to understand how that one Supreme Lord appears in so many different ways, in so many different places, to display, to display so many different features of that one Supreme Lord. Uh, попытайтесь понять, как Верховный Господь появляется в различных местах, uh, распространяет себя в разные экспансии, uh, чтобы… Um, sorry, I couldn't catch uh, that he uh, expands himself in different forms and qualities. Uh, please, could you repeat uh, for… a in different places, да, uh -huh. in different ways, he uh -huh. displays different qualities. Да, в различных местах Господь проявляет разные свои качества. Krishna, Govinda, Но мы должны понять, что Верховный Господь Кришна Гавинда, он является источником всего. So the... И такие личности, как Праджумна и Анирудха, являются личными экспансиями Господа. To do, to pastimes, и для того, чтобы доставить удовольствие Господу, они принимают участие в Его лилах. Преджумна, uh, was sometimes called the son он был очень красив, его называли суном Купидона. Он также пришел, чтобы поучаствовать в господа Кришны. И пройдем на не просто полубог, он экспансия Господа, которая ней зашел из духовного мира. Мы здесь остановимся, и если у вас какие-то вопросы... Uh, and Guru M M Maharaj, there are some questions in the chat, how we will do, firstly, from the chat or, or orally, who are present here. You, you read them. Uh -huh, okay, okay. Uh, mm -hmm. uh, Hare Krishna, accept my obeisances, please, uh, dear, uh, your, your holiness. Thank you uh, for this lecture. Uh, what is, uh, why, Anirudha? Anirudha? Um, Uh -huh. What was the cause that Anirudha he married um, to the daughter of Banasura? What is the cause that he uh, wanted to marry uh, the daughter of demon Banasura? Well, natural attraction was there. Physical mm. attraction. At the mm. same time, he... Could make her a devotee. Mm -hmm. Ну, причина в том, что... А, сейчас я, я спрошу вопрос на русском. Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны, Ваше Святейшество. Спасибо большое за лекцию. А в чем причина, что э -э -э Нерудха, экспансия Господа, женится на дочери демона? Это спрашивает Маташа Карпура Манжари. И Махараж говорит, что естественное влечение, ну, физическое влечение было там. И также он, он сделал ее преданной, он хотел сделать ее преданной is И Кришна пришел в форме Анирудхи и задача женщины то удовлетворить Кришну. Все женщины предназначены для удовлетворения Кришны. Однажды один профессор пришел в храм Кршивопрапады в Соединенных Штатах Америки. профессор был профессор и этот профессор он изучал религию индуизмом. So he said properly said, how can you worship a god who is an adulterer? Uh, who is adulterer? Uh, ah, who, who is like a, lured, a different woman, yeah, or no? Yeah, they have many women. Ah, Okay, okay. Uh -huh. И он спросил, как вы можете поклоняться Господу, который наслаждается многими женщинами. Uh -huh. I understood. I understood word, yeah. uh, и если в некоторых странах, если уже мужчины больше, чем одна женщина, то это называется прелюбодеянием. И когда этот человек посмотрел на Прабхупаду, спросил, у него вы женаты, он сказал, да, у меня есть одна жена, и он сказал, ну вы совершаете прелюбодеяние, потому что все женщины принадлежат Кришне. So, her, she, she, her Уша женился на Уши, потому что она его энергия. Uh, она была предназначена для того, чтобы доставлять Господу наслаждение. был so, She was able to please him. И она, она могла удовлетворить Его, дать Ему наслаждение. Это не что? Ничего, ничего неправильного в этом не было. Потому что все женщины предназначены для удовольствия Кришны. Uh -huh. uh, еще есть какие-то вопросы? I see the hand of Vijayanara Simha, вот uh, Vijayanara Simha про да? Хари Кришна, мне слышно? Uh, да, мы слышим вас. Хари um, Кришна, Гурамгарадж, такие преданы, спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. Есть ли какой-то смысл в том, что когда Господь Рамачандра приходил, Чатарьюха, они пришли как братья. То есть четыре брата — это были А во времена Кришны — это уже три поколения. То есть есть ли какой-то смысл, какое-то само значение, или это просто так? То есть вопрос в том, что есть ли смысл, что во времена Господа Рамачандры получается что-то я немножко не поняла, вот, честно говоря. Ну, они как братья пришли, то есть они на одном уровне находились, да, по старшинству. А, ага. а когда Господь Кришна пришел, то есть Кришна была братья, причем ага. была Рамма, старший брат. Ага. А, Разъемная, не это уже поколение еще ниже, есть не как дети, там внуки. То есть старшинство уже меняется. Ага. Есть ли в этом ага. какое-то особое значение? Mm -hmm. Okay, I, I didn't understood it very clearly, but um, he asks, uh, Prabhu asks that when, when Lord Balarama, when Lord Ramachandra came, uh, he had this Chaturgyuha with, with him, and when Lord Krishna came with Balarama and his uh, sons were like also like his expansions, and are there some connection, uh, are there some sense in it? No, I don't know where, uh, I've never had any real connection drawn to them, but Lord Krishna General, when he comes for his pastimes, he does not come alone, but he comes with all of his associates and ex his expansions. Some are his expansions, some are his associates and friends. They all come together. To take part in the lila. Uh -huh. Я никогда не слышал связи между этим. Когда Господь Кришна приходит на Землю, то Он приходит вместе со своими друзьями, да, со своими ну, там детьми, и вместе они участвуют в определенных лилах. В Рамалиле братья, но это Васуте, это не Кришна. И Господь, Господь Рамачандра, он не был как бы Кришной, он был Васудева. Он пришел как Господь Васудева. But in Krishna lila you have Lord Krishna himself, the original Swayam Bhagavan, coming, and Lord Balaram is his first expansion. Но uh, в Кришна-лилии Господь Кришна со Своим Бхагаван и Баларама – это первая его экспансия. И, и из, Lord, из Господа Баларама исходят Санкаршана и также остальные члены Чатарвьюхи. We see in the Gorg, мы видим, что различные спутники Кришны, они также приходят в лилах Господа Чайтани, и их, о, ним, о них рассказывают, да, и, и говорится в Кавикарна. О них рассказывается в Кавикарнапуре в таком произведении, да? Хари Кришна, Хари, I can't hear you, Мадди. Uh, uh, you, you can't hear, uh, but I just keep silence. Sorry. I, I translated what you told. Хари Кришна. Хари Кришна, do you hear us? Махараджа, ты слышишь А мы что-то со звуком у Махараджи, да? А, Хари это преданный, простите, Карнапур. Ага. Хари Кришна, да? Да, ты well. слышишь нас? Вихей, Слышно ж, Махараджа, да, преданный? Я <соспалит> извиняюсь, да, тут вот написали, что кави Карнапура, то поэтому и да, я перепутала, я так смутно помнила. Угу, Анна, да? Мы же слышим, ахра ж, у нас не слышишь? Вот это... Хари... Хари Кришна, да? Маджива, тише, что случилось? Хари Кришна. Хари Кришна. Все хорошо, слышимость есть. есть. Не может, не может. Так. Ну, хорошо, слышимость есть. Can you hear me? Вы меня слышите? Yeah, we hear you, да-да, мы слышим. Ага, достаточно. не слышим. Yes, Игуру Махаража был слышный переводчик. Да, да. Mm -hmm. Так. Угу. Давайте я выйду еще раз подсоединюсь. Угу. Окей. Hare Krishna, Hare Krishna. Mm -hmm. Okay, okay. okay Krishna. Mm -hmm. Krishna, we hear you. Mm -hmm. We hear you, Maharaj. Very nice. Do you hear us? Do you hear us? I can hear you i didn't hear any question uh, okay okay you you finish with that question okay and i have got another question from uh also another question uh uh -huh. please can you tell Кенью Челл овил Рид и Какое место занимает шраванам среди других практик преданного служения, таких как карма йога и остальных форм преданного служения, как киртанам, смаранам, падасеванам и так далее, по важности и преимуществу? uh please uh, could you tell what place does shravanam take um, among the in other practices of devotional service as karma yoga and in other forms of devotional service as kirtanam smaranam but and so on uh according to uh, importance and uh, uh according to importance yeah well shravanam hearing карма карма йога если мы говорим о карма йоги то там человек не выполняет никакого шраба, но он просто совершает работу он просто работает но затем, если они начинают слушать, то они возвышаются до платформы гианы йоги. И по лестнице йоги они восходят вверх. But of course, jn... That knowledge, hearing, which they get from hearing, that knowledge will take a long time to develop. And to knowledge. Yeah, in Bhagavad Gita, Krishna said, many births, after many births, one will surrender to Krishna. И, но то знание, которое они слышат, им нужно много времени, чтобы это реализовать, да? Господь Кришна говорит: "Боговодите, что им нужно много и много жизни для этого." So generally in Krishna consciousness we encourage people to do karma yoga in the beginning because it helps us to become detached from the и в карма-йоге мы побуждаем людей, в начале сознания Кришны мы побуждаем людей заниматься карма-йогой, чтобы они не привязывались к плодам своего труда. And it us to to we're to uh -huh. И это позволяет нам привязаться к Кришне, потому что мы слушаем о Кришне. Карма-йога... Да? So, в карма йоге мы совершаем какую-то работу и предлагаем плоды Кришне. But with Но в бхакти йоги мы предаемся Кришне и делаем. То есть мы предаемся Кришне и потом мы предлагаем плоды Кришне. But karma yoga, karma yoga, we're attached to the work. We like to work. We're attached to working and doing particular things. But then we want to give the result to That comes at the end. Но в «Карма-йоге» мы привязаны к определенной деятельности, и потом только в конце мы предлагаем ему плоды этой деятельности. We'll Но в «Бхакти-йоге» мы делаем то, что Кришна хочет от нас, то, что Кришне нравится. сначала. Да? В карма йоги человек думает, что я даю Кришну. But in Bhakti Yoga, devotee knows it's all Krishna. It's not mine. I'm just giving what belongs to Krishna. Uh -huh. Но в Бхакти йоге человек он думает, что я просто отдаю то, что уже принадлежит Кришне. Ничего не принадлежит мне. So there's a big difference in the Существует большая разница в сознании. Hearing, chanting, Деятельность может быть та же самая. Мы слушаем, слушаем, мы слушаем, повторяем, воспеваем. Но разница в сознании. Doing for Krishna. Devotees understand Преданные понимают, что я слуга и я делаю это ради Кришны. Но карма йоги они думают, я делаю это. Я даю Кришне. знает, это все Кришна, это не мое, ничего не мое. Преданные знают, что все принадлежит Кришне, ничего не принадлежит мне. Это моя обязанность служить Кришне. Okay. Thank you so much. Right. Are there any other Еще какие-то вопросы? Хладини, uh, Hl да, Матаджи? Матаджи, Хладини, also rose uh -huh. Да, Хари Кришна, дорогие преданные Гуру Махарадж, приведите поклоны, пожалуйста. Слава Шашли, Прабхупаде, спасибо большое за лекцию. Ну, не знаю, может, глупо будет задавать такой вопрос, просто просто вот сегодня Гуру Махарадж тоже сказал, и в Шримад там читаем, что очень важно понимать, что Кришна – источник всех воплощений. Почему вот важно это понимать, что именно Кришна – источник, почему такой акцент делается на этом вопросе? Dear uh, yeah, Guru accept please my and uh, maybe it's a little bit foolish question, but uh, mm, I want to ask. Uh, uh, today in a lecture I also heard it from my Guru Maharaj. Uh, why it's important to understand that Krishna is origin of all, incarn all, of all incarnations? Uh, why it's so important to understand that He is Vayam Bhagavan? Well. У всего есть свой источник, да, и Кришна изначально источник всего. People ask, you know, where does it come from? So everything comes from Krishna. Люди спрашивают, из чего все исходит, и все исходит из Кришны. So Krishna, uh, все различные инкарнации, они исходят из Кришны, и Кришна uh, совершенство всех качеств. The, и различные экспансии, они обладают разными качествами, но как бы все они включены, все они являются составными качествами Господа Кришны. Да? То есть Кришна он обладает полными качествами. И различные эти экспансии инкарнации, они просто являются волнами в море. And all of these different qualities and pastimes and events which are taking place they're all coming originally from Lord Krishna. И различные эти качества, различные лилы, да, они все исходят из Господа Кришны. Это очень важно понимать, что Господь Кришна, Он изначальный источник всего. И в конце десятой главы Бхагавадгиты Кришна описывает различные удивительные э, феномены в материальном мире, явления этого материального мира. И в конце главы Кришна сказал: что нет необходимости объяснять разные детали этого знания. Вы должны знать, что Кришна и поддерживает By a fragment, by a of himself, and the мы просто должны знать, да, что только одной своей частью Господь Кришна Он пронизывает все мироздание и поддерживает его. И этот, это, это называется сверхдушой. Which comes from Lord Sri Krishna. And, uh, super, um, super I forget. I a bit soul, yeah? is Krishna. And similarly, all of the different incarnations—they're also coming from Lord Vishnu. И различные экспансии они также исходят из Господа Вишну. Vishnu, his, his И источники Господа Вишну являются Кришна. So sometimes people are not very intelligent and they say, where does Krishna come from? You say every all all of this is и иногда они, ну, некоторые люди они спрашивают, если все исходит из Кришны, то откуда Кришна же исходит? Нам нужно понять, что Кришна – причина всех причин, Он – начало всего. И когда мы приходим к Кришне, это является конечным пунктом нашего назначения. Нам больше ничего не надо. Нет ничего выше, чем Кришна. Нет никого, кто находится выше, чем Кришна. Хорошо? их в год, Хари Кришна, Гуру Махарач, собравшиеся преданные, примите поклоны, пожалуйста. можно мне задать вопрос? Ну, такое сомнение сидит внутри. Если Хари Нама, например, не представлен для накрыть красиво, например, у нее нету там, ну вот у, у нету, например, каких-то талантов, пения или инструменты, очень плохо ну, владеем. И внешне как-то вот для материалистов это не привлекательно. Примет ли Кришна эти усилия? И неужели вот такая Харинама может удовлетворить Кришну? Хари Кришна, спасибо большое. Mm -hmm. Um just has got such question. Uh, she has some hesitation inside. Of she has uh, some doubts. Uh, for example, if we have harinama and uh, we don't sing very well, we don't have any talents, and uh, our mu musical instruments they don't sound very well. Uh, maybe we also have notes not so attractive for you. And um, how do you think? Uh, could it be attractive for Krishna? Could such Har harinama? ваше чистое воспевание святого имени будет удовлетворять кришну без оскорблений а Yeah, yeah. I translated I translated. Thank you. Okay. Yeah. The important thing is the chanting of the holy name, the elements of the kirtan. Well, that's, that's all right. mm -hmm. То есть самое важное это воспевание святого имени, а вот все эти сопровождающие элементы, харинамы, ну, как бы, <laughs> ничего страшного, все нормально, даже если оно так идет, как идет, да? We'll do our best. Мы делаем, мы должны стараться делать все, что в наших силах, самым лучшим образом. Кришна, please, the Кришна удовлетворен нашими усилиями. Дело не в этих сопровождающих элементах, да, а все дело в нашей преданности. Это прекрасно, что вы делаете какие-то попытки, чтобы удовлетворить Господа. Это самое важное, ваше усилие. Just like if there's a fire in the house. If there's a fire in the building, then you want to warn the people to try to save them. Это то же самое, как если в каком-то здании происходит пожар, и вы пытаетесь uh, предупредить людей, убедить их, но вы не знаете языка, и вы как-то пытаетесь это им объяснить. Окей. Okay. Uh -huh. То есть, ну, самое важное, это ваше усилие, да? Uh -huh. Помогите, ага. простите. Да. А помогите, пожалуйста, Как понять, вот, что чистое воспевание? Ну, то есть тот, кто ну, не может чисто воспевать вот, на своем таком вот неофитском уровне, просто mm -hmm. Кришна тогда примет. Ну, если нет чистого воспевания, что он примет тогда? Просто усилия? Да, просто вот эти усилия воспевать чисто. Time, И со временем Господь все так устроит, чтобы вы могли воспевать лучше. Just keep endeavoring. Mm -hmm. uh, and also there is uh, one question in the chat and uh, one question from the audience. Uh, how, how do you think, Haraj? Have you got a time? Well, here yeah, are the quick questions. Uh, быстро. А какие вопросы сначала, преданные из чата или же из аудитории? No А, right. uh, один вопрос и больше никаких вопросов. Вот ну, тут Карпура Ма Манжари Матаджи уже задавала, да, вопрос? Uh, вот Виджайн и Виджайна Росинка вроде пробу. Пред, ну подскажите, как лучше? Я вот не знаю, как вы скажете, старшие преданный. я так сделала.